Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Молтенблейда огненным мечом, и у нас на очереди следующее задание. Что я думаю будем выполнять? Наконец-таки я наверное двинусь по заданию, которое является основным сюжетом, потому что все-таки как-никак я достиг большого уровня, у меня уже топовая броня, уже топовое оружие, все у меня топовое, также у меня уже есть несколько замков, которые надо тоже куда-то вливать, потому что иначе меня будут постоянно на атаковать всякие державы, что мне уже надоело. Я хочу уже какой-то державе принадлежать хотя бы. Поэтому, я думаю, пора бы заканчивать с этим независимостью, с этой анархической, в кавычках, республикой, конечно. Это нифига не анархическая республика, но просто вспомнил Сёгун-2. А, так что надо, короче, двигаться по нашему заданию. Так, надо спросить горожана-монахи в Вильна. Вильна у нас совсем недалеко город, по-моему. Ну да, недалеко сравнительно ехать. Поехали в Вильна. Будем выполнять сейчас этот квест. Ну, с удовольствием еще между русскими князьями, я думаю, тоже пора бы заканчивать. Уже вроде как очень хорошая репутация среди них. С некоторыми у меня там вообще просто супер дружба, а с некоторыми еще такая более-менее. Ну, я думаю, этого будет более чем достаточно, чтобы начать войну. Чтобы, так сказать, переманить на свою сторону лордов, каких-то князей, да, бояр. Мы пока приезжаем, давайте-ка, Вильно прогуляемся по улицам. И что мы здесь сейчас увидим интересного? Мне надо найти монаха. А, ну подождите, тут вообще-то еще рано. Да, люди спят. Так что надо подождать некоторое время. Подождать некоторое время до утра. Теперь можно прогуляться по улицам. Давайте это сделаем. Так, мне надо, я так понял, расспросить насчет монаха. Рано или поздно я найду человека, который это знает. Хотя, подождите, вообще, по-моему, в кабак надо зайти, если не ошибаюсь. Я просто читал насчет этого квеста. И, по-моему, надо было в кабак мне зайти, хотя, может быть, и нет. Наверное, нет, неправильно. Так, ладно, до свидания. Прогуляться по улицам тогда давайте. О, ну и теперь, по крайней мере, в городе. Обывательница, здравствуйте. Не знаешь, где ми Ксенс местный? Не знаю, господин. Так, здесь, э, Ксенс вчера тут был, службу в костюле проводил. Где сейчас он, не знаю. Хм. Ну ладно. Обывательница, раз уж вы не в курсе, то Может быть обыватели более Толковые у вас есть Такс Я не католическая религия Нифига ты Не католическая религия, значит на костер Тебе быстрее, на костер ублюдок Так, ладно, тут у нас Что-то совсем мало людей, я смотрю тут Буквально пару человек ходит по улицам что вообще какой-то вильный, пустоватый город Ксенский тут вчера был В Ригу сбежал, сидел на вазу Понятно, в Ригу сбежал так, плечи-ка еще раз. Чего? Он только что же мне рассказал о нем. <свят> <свят> То есть, он мне каждый раз разные вещи говорит, которые в церковных кружек вчера избил. Так, он в кабаке, небось. А в кабака я захожу, никого нету, да? Так, интересно, интересно. Значит, время зайти... По квестам пройтись, да? Основной сюжет сейчас напишем. Так, за Москву вот как раз мне надо. Блин, нифига тут одним текстом написал, ничего не понятно. Так, предположим, что... Тракай. Угу. Так, Вильна вас просит он ну, в общем, Вильна, так, входите в город, тому проще спрашиваете, где Ксенса, они будут говорить разно, пока один умный человек не скажет, что Ксенсу уехал в Ригу. Я вы в Ригу, входите туда и опять спрашиваете Ксенса, пока он не ответит, что он в Кабаке. Входите в Кабак и там стоят три всегда заседателя Кабака и сам Ксенс. И к нему подходите, говорите про икону, потом у вас начинается бессмысленный разговор, он говорит вам, что не отдаст икону. Понятно, надо ехать в Ригу, короче. Едем в Ригу, где у нас она находится. А Рига совсем недалеко, поехали в нее. Такс, такс, так, такс. Так так а вот и наша Рига, прогуляемся по улицам, давайте-ка проспрашиваем народ тоже. А, наверное, уже поздно, да, Народу уже там нету на улице, хотя... Нет, есть народ. Значит, идем внутрь. Давайте-ка прогуляемся здесь, посмотрим, где у нас Ксенс. Ну, конечно, понятно, где что... он, что он в Кабаке, но, возможно, надо сначала поговорить с жителями. Я, может быть, думаю, что надо сначала у них узнать, где он точно. Потому что не расскажет нам. Точнее, не увидим мы там Ксенса, пока не поговорим с жителями. Так, э... что-то я не понял, как тут живется. Ну-ка, а если я пойду в Кабак. За всегда ты кабака Да, в принципе я правильно подумал Надо даже и не говорить ни с кем А сразу идти в кабак Ксенс, не ты ли Ксенс Виленский? Ну, я, допустим А что тебе угодно, сын мой Не угостишь ли для начала скромного служить церкви Пара кружек рижского пивка Говорят, его секрет привезли сюда Еще и ретики и тамплиеры Погоди ты со своим пивком, очи. Прежде скажи мне, где чудотворные иконы Которые ты из Таракая похитил «Какая еще икона, не знать не знаю. Да когда я с обозом из Вилья уехал, то забрал с собой все ценности. Но только ради их спасения, ибо на город движутся схизматики московитые, а ни про какую икону я слыхом не слыхивал. А что это у тебя, святой очи, за оклад из котомки выглядывает?» «Вот, жена пасть на мою голову, матка-боска. Да, икона сейчас у меня, но я тебе ее не отдам. Попробуешь силы отнять, пеняй на себя». Предложить денег, попробовать уговорить, забрать икону силы, оставить ксензу в покое. Это есть я такой дурак, типа, оставить в покое. Попробовать уговорить. Ну-ка, что там за варианты были в интернете, сейчас посмотрим. Так, говорите же про икону, потом у вас начинается бессмысленный разговор, но говорить вам, что не отдаст икону. После этого появятся три варианта. Забрать икону, за завсегда ты сами начинаешь с вами драться. Дайте денег, по-моему, немалую сумму, но точно не помню. И похвастаться своими успехами. Ксенс скажет, что, вам знает, а, что зна, вас знает и даст икону. И вот вы с иконой возвращаетесь. Так, так, похвастаться своими успехами? чего то такого варианта здесь не вижу. Я могу уговорить его? Подумай хорошенько лучше. Разве имя мое тебе не знакомо? Ты его ни разу не слыхал, ни на улицах, ни в тракире. Я не расслышал, как тебя зовут? Ах, Персик! Езус Мария, так это же совсем другое дело. Наслышно тебе, наслышан. Да чего ж не хочется с расставаться? Ну да, что ж делать? С тобой спорить себе дороже, забирай. Вот так-то лучше, очень. воистину правду говорят. Доброе имя и доброе слово куда действеннее, чем просто доброе слово. Ха. Ну, в общем-то, да, видимо, повлиял на него то, что я просто навсего уже великий боец, великий воин. Монаха не видел, а ты глаза разу увидишь. Ну, короче, понятно. Тут просто эти завсегдатые кабака теперь просто так стоят. Я думаю, можно все равно с ним подраться. <свят> Сказать, типа, эй, вы уроды, там или не знаю, давайте выпьем кружку пива за Алексея Михайловича. <свят> так, ладно. А, так, так, так. Ну что ж, я получил свою икону, а куда мне теперь ехать с нее? Я так понимаю, мне надо возвращаться в Тракай. А, да, наверное, надо возвращаться в Тракай. Ну что ж, а где у нас Тракай? Тракай это деревня, которая находится где-то далековато от меня. Только где именно я не помню. Ну Значит, давайте посмотрим, в принципе, что тормозить. Тракай. А, вот она, это польская деревушка. Поехали в нее тогда. Так, что там, кстати, народ-то у нас весь выздоровел. Нет, еще не совсем. Деньги прям начинают течь рекой. Надо быстрее выполнять задания. Иначе я могу остаться без этих денег самых... Кстати, я хотел бы, может быть, встретиться с Аленой Волович Просто ради интереса, что она скажет, если я с ней поговорю а, Блин, никого нету, кстати, в крепостях, где все-то? У вас несколько крепостей всего осталось, а вы где-то непонятно где ходите А, вот, собственно говоря, Богуслав Несвижский, иди сюда Рад тебя видеть, так а, Я понял, мне надо узнать, где находится Алена Белевич В Полоцке она находится, интересное место для нее а, ну она, собственно говоря, по-моему, осталась в том же городе, в котором была изначально. Ладно, едем, давайте-ка сначала в Трака, а потом в Полоцк. Хочу ее навестить. Так, тут у нас целая куча бандитов, на них забиваем, поговорим со старостой. Так, я по поводу иконы. Ну что ж, добрый человек, удалось разыскать, Ксензе? У тебя наша икона? Я разыскал, а пришлось за ним наши, до самой Риги. Да долго убеждать не потом. А, долго убеждать потом. Вот икона ваша. Всем селениям будем о тебе молиться, добрый человек. Это иконе ходят поклониться люди со всех окрестных селений. Мы всем поведаем, что наш спаситель... А, что ты наш спаситель. А что касаемо старого Герасима, то он и вправду у нас жил. Только сейчас нет его. Ушел в рудне. Угу, понятно. Так, -с. в рудне, значит, ушел. Нам нужно искать старого Герасима в рудне. Сейчас мы как раз таки едем туда, но сначала поедем в Полоцк, потому что там меня ждет интересная встреча. Я хочу зайти в зал, и тут у нас Алена Белевич. Интересно, с, с ней у нас отношения улучшились или нет? Так, да, что я могу для тебя сделать? О, Персик, ты ничего не знаешь. А, нажил себе несколько врагов, полковник. чего то я не понял, Алена, ты, по-моему, уже второй раз одно и то же мне хочешь, чтобы я сделал... Я не боюсь его, госпожа, и заставлю забрать свои слова обратно. Блин, опять... Опять Михаил Володеевский... Подождите-ка, я уже второй раз выполняю это задание. Опять Михаил Володеевский позорил Алену Белевич. Что-то мне кажется, Михаилу не преподал я урок после предыдущей встречи, потому что я уже несколько раз ему давал по щам, как в битвах, так и в личной беседе, скажем так. И почему-то он до сих пор... Позорит Алена Белевич. Что-то вообще непонятно. Что за хрень? Почему, кстати, Алена снова меня так ждала, как будто, кстати, почему-то здесь Казимир какой-то дышке, еще первый раз его вижу. Рад снова видеть. А, я уже разу видел, что ли? Некоторые Волович, думаю, до сих пор залезет в раны. Вообще-то мне надо вообще-то. Вообще-то, вообще-то, Михаил Волдеевский мне нужен. Он в пути около нескольких. Же. наверное, мы с ним краски разма... разминули сейчас, когда я проезжал. Я, ну, наверное, увидел, но, однако, я проехал мимо. Ага, не свежий, ну блин, вообще, конечно, зашибись Ехать надо фиг знает куда И к тому же наверняка уже этот Михаил Володеевский сейчас там исчезнет Богуслава не свежий Нет, не тот человек мне нужен а, Где Михал Володеевский, расскажите мне Я персик, так Поговаривают, будто ты поверегаешь всех своих врагов Ну да, есть такое А где Михал Володеевский? Он в пути сейчас около замка Дзвинск А, ну они, видимо, осуждают сейчас замок, я так понимаю а, Собираются атаковать его ну я к нему сейчас подъеду, как раз таки, и, и поговорю. Так, это кто у нас? Анжик Мицес, понятно. А, или осаждают Дарпат, возможно, тут непонятно. Так, ну Дарпат никого нету рядышком, поэтому, значит, он где-то здесь был. А вот Михал Володеевский, собственно говоря. Рад тебя видеть, Персик, я вызываю тебя на поединок, ну. В общем-то, я как раз таки приехал за тем, чтобы устроить тебе поединок. Прекрати распускать слухи, или я вызову тебя на дуэль. Ты предлагаешь свою дуэль. Вот но Опять ему не нравится ничего, да? Развернусь, размажу твою башку. Ничего тебя не учит Михал. Жизнь. Поэтому ты умираешь просто от пистоля. Вроде это была дуэль, поэтому я думал, что с пистолетом будем стрелять. Нет, конечно, я прикалываюсь. Так, Брейс Пушкин, кстати, стоять. У тебя есть задание? Да, замок Звинск. Ну окей, я в Дзвинск сейчас как раз вернусь. Мне без проблем вообще легко это сделать. Так, тебе письмо. Правда, дай посмотреть. Хорошо, до свидания. Возвращаемся в Полоцке. Что ж, интересно скажет по этому поводу Алена Белеевич, Потому что я уже второй раз мочу Михала. Он все так же думает, что якобы Алена не нехорошая девушка. Твоя награда слишком велика, госпожа. Прошу прощения. Прошу госпожа, не нужно никаких наград. Так, персик, я не позволю тебе отказаться. Блин, а что же дальше будет происходить? Так. Ну, короче, я вот, честно говоря, так понимаю, в огневом мечом вот эта вот тема с женщинами там, да, с какими-то дамами, с леди, она не раскрыта совсем вообще. То есть, тут такого нету почему-то, что я могу взять выполнить задание, да, там какой-то турнир выиграть, посвятить победу там какой-то женщине, она будет там прислать мне письмо, что типа, приедете, я там вас люблю, туда-сюда. А, тут такого нету, я уже точно понял, потому что уже бы как минимум мне бы кто-то из девушек, кому я там выполнил задание, они бы прислали мне конца с письмом, что типа, вот, приезжайте, пожалуйста, я вас там жду. И поэтому... Это, конечно, большое упущение. Я считал, что в огнём и мечом тоже это есть, однако, похоже, я ошибался. Этого здесь нету. В огнём и мечом много чего нету, на самом деле. Нету ни турниров, нету ни арены. Ну, как-то можно было хоть какое-то, не знаю, подобие сделать. Можно было, типа, тренировочный лагерь, например. И там тоже были традиции, типа, на, грубо говоря, на деньги. Ах, так что, конечно, печально это видеть. Печально это видеть, что такая вот игра, и в ней нету таких многих моментов. Это. Ну, жаль, короче, я считаю это упущение очень большое. Почему они сюда решили это не вводить, типа потому что это нереально, в кавычках, да? Ну, следи а почему нельзя было сделать? Почему нельзя вот этого воплотить? И почему, кстати, я не могу свое королевство создать, тоже непонятно. Это тоже глупость какая-то. Упущенная выгода, грубо говоря. Ну да ладно, это на самом деле какие-то идеи были, у, видимо, у разработчиков, что так, наверное, более реалистичнее. но Поэтому будем считать, что так оно и надо. Ладно, тебе письмо я передаю. Давай, до свидания. Я поехал обратно куда-нибудь. Сейчас не знаю куда. А, тут кто-то был из князей, я его уже не помню, кто это был именно. Это, соответственно, Репнина Болевский, иди сюда. Сда нет никаких, ну тогда до свидания. Еду я в сторону, в таком случае, деревни Рудня. Где она у нас? Вот она, совсем недалеко. Гоним до Рудня. У нас там много, смотрю, всяких талеров мне повыдавали. Плюс много позабирали. В итоге я все равно остался при своих деньгах наверняка. Так, да-да-да, я помню, помню. Ой, сколько много всего пособирали. Спасибо большое, конечно, за ваши налоги. Заказная сабля готова. Кстати, давайте-ка я, может быть, немножко что-нибудь построю в городах. А, к помощнику главы какого бы города. Крепость Измаил, Переослав. Ну, в Переослав давай-ка. Кто меня интересует. Исаул есть, Кашевой Атаман есть, Джура есть, Табунщика еще нету, да? Кашевой Атаман, тут вот сотник еще. А, ну есть уже, да, Лавочник. Кто такой Лавочник? представить к торговле своего лавочника отличная идея. Пусть горожане тратят денежки у него и приносят дополнительный доход. Давай тогда лавочника. Все здания, по-моему, есть, поэтому ничего не надо нам. Так, у меня еще есть крепость Измаил. Там, по-моему, есть гораздо больше должности, которые я должен назначить. Ну, Глашатова я сделал уже. Таможенный начальник тоже пускай будет. Здание. Цех Гаус есть. Университет есть. Магистрат есть. Подземные ходы есть. Банки... Банкирский дом есть Ну, в общем-то, все есть, значит Ну, тогда отлично Ладно, я больше никого пока назначить не собираюсь Едем просто в рудни и выполняем задание. Тут у нас, кстати, еще дезертыри проезжают Опа, нифига сколько 36 воров, идите-ка сюда, твари Я вам порублю сейчас башки. бошки просто Потренируюсь на ваших башках Ну что ж, моя элитная кавалерия Начинает свой победный марш, как говорится Давайте все в атаку Выносим этих ублюдков Ой, сколько там этих разбойников, просто жесть какая-то. И причем ни у кого нету мушкет, это вообще просто жесть. Просто супер жесть, я бы сказал бы еще по-другому. Ой, блин, я с игрой-то не повозился, поэтому она у меня до сих пор ай яй яй яй Быстрее их убивайте там всех. Я на этом закончу. Пожалуй, пока что запись приостановлю после этой битвы. Потому что, ну... Тут на самом деле не на что смотреть. Тут просто одни лаги сплошные. Чек, Давайте, иди сюда. Ну, я немножко даже кого-то убить смог. Вот Тут просто миллион смертей сразу же мгновенно прошло. Жесть. Отлично потренировались мои воины зато. Хм. Готово, ребята, готово. Это победа. Так, хорош. Ну, захватим какие-то вещи, конечно же, никчемные. Ладно, пока что пристановили запись.